Что ты с тем? Убирай! Будь со мной, Игорь. Я рядом. Посмотри на меня. Посмотри вокруг. Я жду. Пожалуйста, поспеши. Сколько несчастных погибло в таких ямах! Неужели я одна из них, Игорь? Неужели от меня остался лишь череп с дыркой в затылке? Наверное, спасибо тебе. От сталкера я, конечно, помощи не ожидал. Как тебя угораздило? Я сбежал. Не стал помогать этим мясникам собирать и казнить гражданских. Зону покинуть я не смог. Из-за охраны по периметру. Так что начал потихоньку приторговывать, чтобы выжить. Ну, в общем, мои бывшие товарищи быстро меня нашли. Гриша был моим другом. Хорошим другом, близким. Но бегство он мне простить не смог. Думаю, чувство стыда стало для него просто невыносимым. Я сбежала, он остался. И сделал то, что сделал. Я погубил нашу дружбу. Поэтому Гриша решил погубить меня. Я не найти! Уходи отсюда! Выбрался. Мой любимый сталкер. Еще раз спасибо, что спас меня. Хм. А если не секрет, где ты берешь свои товары? Ну, я поддерживаю контакт с парой ребят, которые не пытаются меня пристрелить. Они мне приносят наровское добро, а я им подгоняю то, что нельзя достать официально. И все довольны. Внимание, внимание! На Чернобыльской атомной электростанции города городе в Городской совет народных депутатов. Неблагоприятная радиационная обстановка. В городской совет народных депутатов. Неблагоприятная радиоакционная обстановка. Что ты шатаешься? Спокойно, я просто ищу запчасти. Что? Говори громче! Я просто ищу запчасти! Да ты! Здесь опасно. Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. НКВД? Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то. Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было. Две сраных коровы, мать твою! НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. Да-да, ежал тот еще говнюк. Никому от его и покоя нет. Даже героям войны, вроде меня. Боже! Что? Говори громче, парень! У меня ж со слухом плохо! Контузия! Фрица! Ронату в бункер закину! У тебя есть что-нибудь на обмен? Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть! Могу тебе немного хлама, но патроны поменять. Мне нужно быть готовым, если НКВД вдруг вернется. Тебе удалось найти что-нибудь ценное? До встречи. Привет, уважаемый коллега. Я кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Умы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. Счастливого пути, друг мой! Да, и возьми вот это, как знать, может пригодится. Черт, я не могу пристрелить собаку. Вот не могу, и все тут. Слушай, я понимаю, что это нелегко, но эти животные по-любому умрут. А до этого успеют везде радиацию разнести. Считай это жестом милосердия. Это... это же просто полная жопа. Кто-то здорово накосячил, и этот кто-то должен за все ответить. Пусть руководство партии занимается этим. У нас есть своя работа. Этот Козлов, похоже, важная шишка. Может встретиться с ним и спросить про Татьяну? Эй, а что у вас там творится? Два дня назад что-то рвануло, а теперь в Янове солдаты и... и. Извините, ребята, я просто шофер. Мне ничего не рассказывают. Но раз здесь армия, значит мы в безопасности. Разве нет? продаешь оружие? Конечно! Только лучшее все изготовлено на заказ.